Всем привет, друзья! Меня зовут Николай Мамедов и сейчас я покажу вам, как я зарабатываю в интернете. Если есть желание зарабатывать, то смотрите видео, повторяйте за мной и у вас все так же получится. Так, зарабатываем на сервисе Buziness for Everyone. Переходим на данный сайт. Вот он, сам сайт. И нажимаем на кнопочку старт. Вот, теперь у нас тут вылезла аутентификация. Нам нужно... Войти, используя любую соцсеть. Я использую Яндекс. Ну, вы в которой сети авторизованы через свой браузер, который работает, то и нажимаете. Нажимаю раз. И нас автоматически перекинул в личный кабинет. Все, здесь нам сразу дали в подарок три чека. Вот они у нас. Мы их копируем таким образом и вставляем в данное поле. Нажимаем Ctrl-V и нажимаем Enter. Все, видите, вот у нас, смотрите, опа, бузин чек на сумму 900 рублей успешно активирован. Все, вот у нас 900 рублей. Так, давайте второй чек теперь. Опять Ctrl-C и сюда его вставляем, Ctrl-V. Нажимаем Enter. И так, так, 680 рублей. Видите, 1580 рублей уже вместе. И последний подарочный бузин из чек. Копируем его и вставляем. Нажимаем Enter. Так. Все, 730 рублей. Все, успешно активировано. Видите, у нас баланс 2310 рублей. Но опять-таки это подарочные они у нас. И, соответственно, как всегда, обычно мы их вывести не можем, потому что минимальная сумма вывода 3000 рублей. Нам нужно докупить эти бузины с чеки, вот видите их, сколько что стоит, я покупаю 10 бузин с чеков обычно, ну, вроде и скидка неплохая, и цена меня устраивает, выбираю банковской карты, я уже платил, поэтому нажимаю заплатить, так, все, здесь теперь ввожу карту. После заполнения данных нажимаю оплатить. Так, сейчас придет смс. И нажимаю отправить. Так, вот, нас перебросила уже в магазин, где мы купили 10 чеков. Вот наши чеки. Вот видите, 10 штук. И мы их сейчас все будем активировать. Копируем. И теперь мы вставляем сюда. Нажимаем Enter. Так, так, так. 670 рублей активировано. Так И так далее. Все 10 штук. Так, поехали. Копируем. И вставляем. Так. Ага, вот видите, не может быть неправильно. Ввел его. Скопировал не полностью. Ctrl-C. И вставляю. Нажимаю Enter. Так. 800 рублей. То есть, если наугад можете не пробовать эти, лучше. А то вас заблокируют, если будете методом тыка подставлять эти чеки вас заблокирует скорее всего поэтому рекомендую лучше брать они а пытать удачу так копируем вставляем вот 470 рублей дальше копируем вставляем enter вот что-то ты... О. О, 1240. Прямо сразу как-то выскочил, даже не заметил. Так, далее. Копируем. Вставляем. Нажимаем Enter. Вот. 6890 рублей уже. Ну и последние 4 чека. Копируем. Вставляем нажимаем Enter, так 520 рублей, копируем, вставляем, нажимаем Enter, так, 1070, видите как хорошо, и последние два чека, копирую, вставляю, нажимаю Enter. Так, вот видите, уже 9310 рублей и поехали. Последний чек, копируем, вставляем, нажимаем Enter. Так, вот видите, все, 10340 рублей, все, все чеки я вывел. Нажимаю теперь финансы. И ввожу сумму 10 340 рублей. Номер карты выводить можно только пока на карты. Ну, не знаю, может сделать больше, но ну, мне удобно на карту выводить. Даю согласие. Галочку ставим, что карта видена верно. Поэтому карту номер проверяйте и нажимаю вывод. Выплата в размере 10 340 рублей успешно отправлена. Так, ну все, сейчас я поставлю на паузу, поскольку как только деньги придут, я опять продолжу снимать, потому что деньги приходят не сразу, обычно до 5 рабочих дней, как они пишут. Но обычно приходят, как по мне, ну то есть по своей статистике, обычно часа 2-3 деньги уже поступает на карту поэтому ставлю пока на паузу как только деньги придут покажу что они пришли друзья вот деньги пришли вот буквально полтора часа прошло Вот в свой зашел банк вот видите 10 340 рублей пришли приходят деньги без комиссии никаких оплат не нужно дополнительных делать так ну давайте обновлю страницу чтобы увидели что не тут не рисую так, вот видите, я купил эти бузины с чеки. И вот мне уже пришло 10 340 рублей. Ну, в принципе, думаю, все понятно. Будут какие-то вопросы, пишите мне на почту. И я отвечу, в принципе, как смогу. Итак, хотел бы еще, вот видите, я вот нажал несколько правильно, написал, что не входите в азарт, это самое главное, поскольку не покупайте больше 20 штук в день. Поскольку, если вы будете брать больше 20 этих бузин из чеков, то они потом у вас будут уже там по 10, по 15 рублей. Вы потратите на покупку, допустим, сколько они там стоят. Сейчас давайте перейду, посмотрим, а то уж не помню. Но рекомендую брать 10, 15, я вот такие беру обычно. Вот вы потратили 1395 рублей да, на покупку, если вы уже второй или третий раз покупаете в день, то потом у вас эти чеки будут там, по 10-15 рублей, и вы даже тысячи не разработаете. А если будете брать раз в день там, по 10, либо два раза по 10, либо раз по 20, но ну, не больше 20 штук, как я рекомендую, то у вас будут в принципе всегда не очень хорошие суммы. Так, думаю, с этим понятно. И я еще написал, что менять IP перед каждой покупкой. Как это делается? Если вы с телефона работаете, то просто включите и выключите режим полета. У вас динамический IP. IP он сразу же поменяется. Если вы работаете с компьютера, то просто также переходите в сети свои. Но у меня, видите, через роутер. Просто отключаю и включаю его. Все, и на этом, после подключения на динамической IP он сменится. Поэтому IP поменяется. Вот это тоже не забывайте делать. Ну, на этом, в принципе, все.